Добрый день всем любителям видео с распаковкой и художественных материалов. Сегодня я открою новую посылку, к которой у меня есть пара вопросов. Во-первых, на моей памяти я заказала совсем немного. Почему коробка такая большая? А во-вторых, почему от нее довольно сильно пахнет краской? Может быть там протекло что-нибудь? В общем, мне уже не терпится. Сейчас все узнаем. Оп. Ну, коробка, правда, очень большая. Как по мне, так там какая-то акварель должна быть. Ну и пара тюбиков краски. Неужели она так просто надежно упаковано? Но там есть один нюанс в том, что я заказала разбавитель. Но разбавитель без запаха. То есть, если даже предположить, что он пролился, пахнуть он не должен был бы. Так, Ларчика открывается. поковывано прям вообще как в космос Нет. мне начинает казаться что все здесь должно быть в порядке по количеству картона и скотча. Тут маленькая коробка в большой. Я сейчас достану маленькую из большой, чтобы удобнее было. Это заняло еще пару минут. Там все было в нескольких прослойках. Пупырки примотанные скотчем. Так, так, так. Это я знаю, что такое. Как же сделать? Смотрите, там оказалась такая красивая открыточка. Пусть лежит. Так, начнем с маленькой коробочки. Может быть это кисти? <смех> <смех> кисти вот этой фирмы меня просто вдохновляют на творчество. И все. Не то они у меня с детством связаны, я не знаю. Просто, когда я вижу вот эту вот белочку нарисованную, то все, что я хочу, это взять эту кисть в руки и начать мазать. Кстати, они очень качественные. На вот это мы обращать внимание не будем. Первый раз такое встречаю. Сама щетина хорошая. По крайней мере, я не знаю, все ругают щетину. Я, может быть, другой щетину не рисовала. Хотя всю мою учебу я всегда пользовалась только щетиной. Недавно стал покупать разные кисти, В том числе синтетику. Но щетина мне меньше стал... не стала нравиться. Так. Молодцы, запаковали. О, лайнер. Нолик. Ну, кажется, хороший. Еще одна кисточка с белкой. Это... Для того, чтобы э, делать мягкие касания там, где нужно. Ну, облака, допустим. Или просто смягчить касание, где требуется. Так, еще один лайнер. Единичка. Ну, конечно, смочить их надо, они еще в обработке тут все. А эту кисть мне подарили. Можно было выбрать разные номера. Я взяла шестую круглую синтетику. Я смотрела по форме. Мне показалось, что она очень красивой формой обладает. Красивый мазок будет давать. Так, ну распакуем вот это. Темпера. Моя первая темпера никогда не пробовала. Сейчас она мне нужна, чтобы продолжить обучение и делать темперный подмалевок. Я могла бы делать подмалевок по... акрилом, конечно, но требует с темпером. Поэтому испытаем, может быть, действительно это интересно окажется. О, ждала ее, это охра золотистая Рембрандт. Просто слышала о ней хвалебные отзывы. Я в основном пользуюсь красками мастер-класс. Но говорят, вот эта золотистая охра стоит того, чтобы ее купить. Оценим. Так, а темпера еще белая. А это охра желтая. Я всегда пользуюсь обычной охрой, но часто требуется именно желтая. Не знаю, для меня это немножко такой спорный цвет. А вот это вот. Я думала, наверное, год, чтобы ее купить. С одной стороны, у меня много различных акварели. Но когда я вижу где-то в Инстаграме фотографию с открытым вот этим наборчиком я начинаю ее хотеть. Почему она так классно смотрится, мне интересно. Да, я думаю, что здесь дело, во-первых, вот в этом зеленом ярком, во-вторых, в сочетании вот этих оранжевых теплых. Как-то оно так по диагонали идет и просто приковывает внимание. Просто какая-то очень удачная раскладка. К тому же, я думаю, что эти цвета санетовские должны быть ярче, насыщеннее, чем, допустим, Белые ночи, они, кажется, называются. Да? Та линейка, что профессиональная. Меня горю желанием ее попробовать. Пусть она уже тут лежит у меня и украшает картину, Потому что ради этого я ее и хотела. Так, что здесь? Авария. Так. В общем, я решила схитрить. У меня не хватает мольбертов, чтобы сушить работы. А сохнут они у меня в основном долго, если я не пишу на чистом разбавителе. Поэтому я купила три подставки. Но я думаю, работы там 40 на 50 они выдержат. Ну или 30 на 40. Я не знаю, что из этого получится, но у меня такая идея в голову пришла, пускай будет. Потому что вечно я переставляю там куда-нибудь на стенку или к окну свои картины, и мольберты все заняты. Так будет удобнее. Так, ну это то, чего я боялась, и тут все в порядке разбавитель без запаха. Честно говоря, я сама попросила упаковать понадежнее его, так как я боялась за соседство этого разбавителя и акварели. Даже кисти бы выдержали, но вот акварель, такую долгожданную, было бы жалко. Ой, боже, извините. Тут разрываю просто пленку вообще говорят этот материал очень крепкий вот эта пленка я помню мы на уроках физики проходили что может разрываться она в одном направлении а в другом совсем не разрываться это я запомнила хорошо. Вот он, разбавитель. Я его сейчас ножом немножко задела, а так доставлен. Все с ним в порядке. Давайте я сниму еще добавочку к этому видео и покажу, что я купила в прошлом месяце, когда просто ездила в художественный магазин. Первый раз за год, а может быть и за полтора, наверное. У меня есть еще один любимый бренд кистей, Называется он «Черная речка». Точнее, это даже мой любимый бренд вообще, ну, производителя. У меня есть очень классная их гуашь. Не знаю, выпускают ли они ее сейчас. Давно не видела. Но когда я ее купила уже лет, наверное, 7 назад, я до сих пор ей пользуюсь. Там большая банка. Она очень пигментированная, насыщенная, классная. С ней ничего не случается, только требуется разбавлять водой. И когда я в магазине увидела просто в доступе вот их кисти, я была очень рада. Так, значит, вот такую верную я взяла потом к ней подружку. Мне кажется, они вместе красиво смотрятся. Они даже просто украшают банку, в которой будут стоять кисти. Потом моя любимая вот эта фирма с Белочкой. Это колоночек. Смотрите, там просто боганство этой черной речки. Я не знаю, продается ли она как-то онлайн. Я смогла найти ее только вот в магазине. Как чувствовала, когда ехала. Некоторые я даже еще не открывала. Полтора черная речка. И четверка. Плоская синтетика. И вот это мы купили просто мимоходом, как маленькие красные кисти. Оказалось, они тоже этого же производителя. Это, по-моему, фирма, предшествующая фирме Невская палитра. То есть сначала были они, и из них организовалась Невская палитра. То есть очень старые, у них хорошие качества. Этим карандашом я уже рисовала. Он действительно дает разноцветную линию. Может, у кого-то есть такой веселый? И одна из главных находок, если кто-либо, так же, как я, любит гладкую бумагу, то вот, называется бумага для акрила. Это отличная лоснящаяся бумага. Мелованная, наверное. В общем, это та бумага, по которой классно рисовать чернилами, которая очень тактильно приятная. Я думаю, стоит точно сказать, как она называется. Ну, просто написано, что она гладкая. Ну, я купила ее два разных формата. Потому что действительно очень люблю именно такую бумагу. И в детстве я рисовала на бумаге для проявления фотопленки. Она со временем ну, меняет цвет. И я рисовала на ней чернилами. Эта бумага сохранит свою белизну. И боже, как же классно по ней растекаются чернила. Либо очень здорово. Чернила ложатся с помощью кисти. И еще одна находка для меня вот эта склейка, называется Бейрут для акварели тактильно просто отличное по моему здесь 70 процентов хлопка а, плотность ее 280 грамм на метр ну, вот она плотная просто я ее уже пользуюсь обрезки лежат она отличная На хорошем таком картонном основании. Единственное, что интересно сейчас ее сравнить по белизне. Ну-ка. Акварель на ней очень здорово ложится. Да, по белизне она средняя. То есть это бумага милованная, скорее всего, но это с хлопком, она такого натурального оттенка. Ну, в общем, я тоже могу посоветовать и эту папку, и вот эту тем, кто любит, когда нет никакого сопротивления фактуры, когда линия должна струиться, обтекать, что-то нежное такое рисовать. оставлю такой натюрмортик. Всем желаю приятных своих покупок. Чтобы каждый нашел то, что искал. Возможно, я тут чем-то вам подсказала. Что-то интересное. В общем, всем желаю большой удачи. Если еще что-то появится интересное, я сниму видео. Пока.